Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео я записываю в первую очередь для участников моего тренинга «Партнерские продажи для новичков». Именно для вас, друзья, я даю еще один источник трафика, который вы можете получить легко и просто, с минимальными финансовыми затратами и с минимальными техническими знаниями. Тренинг у нас Именно для новичков, поэтому все вот так вот легко, просто и понятно. Итак, что же это за трафик? Это будет трафик, который мы будем тянуть из социальной сети Facebook, используя достаточно известный сервис, это сервис Posting Blue. В первую очередь мы переходим по ссылке, которая находится в описании данного видео. Если вы смотрите со странички тренинга, то дополнительных материалов. Это моя реферальная ссылка. Попадаем на главную страничку сервиса. Вот так вот сейчас он выглядит. Выбираем либо русский, либо английский, какой вам удобнее. Но сбегать чуть вперед скажу, что сервис все равно срывается на английский интерфейс. Относитесь к этому спокойнее. Нажимаем на кнопочку регистрация вверху. И заполняем вот этот вот бланк. Здесь все очень просто. Придумываем себе имя пользователя на сервисе латиницами. Вводим электронную почту. Главное, чтобы она была не задействована при регистрации в этом сервисе раньше. Придумываем пароль и его подтверждаем. Заполнили... Если поле заполнено неверно, то оно выделяется вот таким вот красным цветом. Сразу вносите коррективы. Все заполнили, нажимаем на кнопочку ⁇ Создать нового пользователя ⁇ Вас автоматически перекидывают вот в такой вот ваш личный кабинет сервисе. Сразу вам денег кидают, <связано> огромное количество на баланс. Значит, сервис платный, но у него есть и, так называемый, бесплатный пробный период. На этом пробном периоде вы просто можете разобраться с этим сервисом, потестировать, понять, что он работает, ну, уж чересчур просто. Пробный период – это ограничение практически во всем. То есть, все, что вы сможете делать, это отсылать 100 сообщений. Сервис работает сейчас с Фейсбуком и даже со Skype но для skype у нас есть более эффективные инструменты за которые даже платить не надо как рассылать по скайпу с помощью этого сервиса я рассказывать не буду в этом ролике то есть поговорим о фейсбуке для фейсбука конечно есть скрипты но скрипты требуют элементарной настройки и новичков иногда они просто пугают и приводят в ступор вот только поэтому для новичков я рекомендую какие то онлайн сервисы где с вас снимают все проблемы по настройке от вас требуется выполнять очень простые элементарные действия как я уже сказал сервис платный но вы можете даже в нем и зарабатывать то есть этот баланс вы можете и пополнять сервис для вас будет Значит, в первую очередь вы пополняете баланс нажимаете вот на желтую кнопочку пополнить баланс и пополняйте баланс но ну, минимум на 6 долларов для того чтобы Выкупить хотя бы минимальный платный тариф. Пополнили удобным вам средством. Видите, даже биткоинами можно пополнять. Значит, после пополнения баланса можете нажать вот здесь, где написано пробный период, либо с главной странички оплатить подписку. И вас перекинут на страницу, где вы можете выбрать нужный вам тариф. Вот варианты тарифов. Конечно, самый оптимальный это тариф за 10 долларов в месяц. Достаточно большое количество объявлений вы можете отсылать. Но я вам покажу, как практически на любом тарифе, на любом платном тарифе, если у вас есть деньги, рассылать громадное количество сообщений, даже вообще ничего не делая. Итак, пополнили баланс. Из пополненного баланса вы выкупили себе какой-нибудь тариф. Следующий этап вам необходимо к сервису подключить свой Facebook аккаунт. Вот это единственное, что, возможно, у кого-то вызовет сложности. Но на сервисе очень подробная инструкция. Но я вам даже ее запишу, и вы увидите, что сложного ничего нет, если четко выдерживать те советы, которые дает вам сервис. Значит, для того, чтобы начать работать с Facebook, мы вот в левой панельке ищем Facebook, Нажимаем на «Раскрыть списочек», нажимаем на кнопочку «Опубликовать объявление» и внимательно читаем, что вот здесь вот написано на чистом английском языке. Но прежде чем опубликовать объявление, как я уже сказал, вам необходимо подключить к сервису ваш Facebook профиль. Подключается ваш Facebook профиль к сервису через приложение. И вот единственная, может быть, сложность для кого-то будет это создать это приложение. Но, как вы увидите, это несложно. Имея вот такую четкую инструкцию, поверьте, никаких проблем у вас не будет. Вот Откройте эту инструкцию в отдельной кнопочке, в отдельной вкладочке. И посмотрите, что вам нужно сделать. Вот здесь прям пошаговая пошаговые ваши действия, которые необходимо выполнить для создания приложения. Значит, не пугайтесь, что здесь много. Здесь просто создатели сервиса расписали все уж чересчур подробно. То есть каждый ваш шаг, каждое нажатие, оно представлено вот на этой страничке. Но давайте я вам покажу в видеоформате, как это делается. В первую очередь вы должны перейти по ссылке Facebook для разработчиков, вот Developments, но можете опять же в отдельной вкладочке открыть, для того, чтобы ваша инструкция всегда у вас была под рукой. Вот открыл Facebook для разработчиков. Естественно, в этом браузере вы уже должны быть авторизированы в Facebook. Я авторизировался своим главным аккаунтом. У меня уже здесь есть несколько созданных приложений, которые я создавал. Вот мои приложения. Если вы никогда не создавали, у вас приложений не будет Окошечко у меня сейчас открылось чуть-чуть другое. Видите, здесь вот на картинке по-другому, но, видимо, в зависимости от браузера. Но ищем мои приложения. То есть вот все, что вам нужно сделать, это найти мои приложения, My Apps. Вот нашел. Теперь выбираем, нажимаем на My Apps и выбираем добавить новое приложение. С этой странички выбираем расширенные установки, вот Advanced Setup. Придумаем для своего приложения название. Ну, то есть, я сейчас иду вот по этим действиям. Видите, нажал Advanced Setup. Вот придумываю. Сейчас я на шаге номер три, Придумываю название. Если у вас будет много приложений, я вам рекомендую приложение называть по имени того сервиса, для которого вы создаете это приложение. По латинице. Постинг Blue1. Категория. Нам нужно выбрать общение. Но, опять же, как на четвертом шаге нашей инструкции все и нажимаю создать приложение либо если у вас малоязычный интерфейс будет все зависит от настроек вашего аккаунта Facebook. у меня в настройках все по русски поэтому когда я создаю приложение уже вошел в режим у меня все по русски у вас возможно Будет по-английски, то есть вот как вот в этой вот инструкции. Вот, и нажимаю создать приложение. Вот капча сейчас немножко другая. Вот здесь вот капча еще цифровая. Сейчас она вот в таком вот виде. Предлагают выбрать все фото, на которых цветки. Вот, и нажать отправить. Какая защита от роботов. Ну, пока ничего не сложно. Следующее, что я должен сделать, это войти в меню сеттинг в установке. Выхожу меню в меню сеттинг установки. Вот. Далее здесь я нажимаю добавить платформу. Ну, либо по-английски Add Platform. Вот платформа у меня это веб-сайт. И сейчас я должен заполнить нужные поля. Все данные для этих полей мы выбираем из соответствующих шагов. То есть в строке сайт Url выбираю и копирую. И переношу в сайт Url. Вот, вставляю далее в поле доменс, то же самое но без http вы уже знаете что такое домен вот опять же его а вот здесь необходимо ввести вашу почту от вашего facebook аккаунта но опять же здесь вот тоже все это написано если вы не помните на какую почту зарегистрировал ваш Facebook аккаунт, вводите в его настройки и там будет написана ваша почта. Все, сохранили все. Нажали на сохранить изменения. Произошло сохранение. Теперь нажимаем на кнопку шоу или показать. Да? Для чего? Для того, чтобы нам увидеть необходимые нам данные. Но для этого вам требуется еще раз подтвердить, что это вы, это вы, ввести данные от вашего Facebook аккаунта. Ввели свой пароль от Facebook, чтобы подтвердить, что это именно вы. Только тогда вы увидите нужные нам данные. А что нам нужно? Нам требуется идентификатор приложения и его ключ. То есть я беру вот этот вот идентификатор и заношу в соответствующее поле, где ID написано. Затем перехожу в поле, где ключ. Тоже выделяю все правильно. Опять же переношу в поле ключ. Приложение у нас практически закончено. Нужно его только включить. Для этого мы переходим в раздел статус. Нажимаем на кнопочку но Все, подтверждаем. То есть сейчас наше приложение PS1. Постинг Blue1 включено. Видите, загорается зелененькая Но опять же, все об этом написано. Вот, ввели код. Скопировали ключи, перешли в поле «Статус» и включили наше приложение. Все подтвердили, загорелась зелененькая. Окей. Вот и вся сложность, друзья. Вся сложность по созданию этого приложения. Значит, любое из этих приложений вы, естественно, потом можете удалить. Если вы будете чересчур активно пользоваться сервисом, ну, то есть много постить, то Facebook сам заблокирует ваше приложение. И что произойдет, когда вы будете вводить данные ID и ключа и нажимать на кнопочку «Подключиться», то не будет происходить то, что произойдет сейчас. Вот видите, сейчас я подключаюсь к своему приложению. То есть я разрешаю сервису подключиться к приложению. Говорю, чтобы все, что я делал, было доступно всем все мои публикации это нужно обязательно сделать и опять же разрешаю сервису PostingBlue управлять моим приложением то есть мы будем размещать объявления в сервисе а он их будет через приложение которое мы создали раскидывать в вашем Facebook аккаунте так друзья я вошел в аккаунт которым я пользуюсь у меня тут есть деньги я покажу как я его еще использую Конечно, больше всего времени занимает настройка групп в аккаунте. То есть, вам необходимо вступить в те группы, где открытые стены, где вы можете размещать объявления. Значит, сервис, конечно, вам тут помогает. То есть, есть тут в разделе «Публикация» в Фейсбуке топ фейсбуковских групп. И в зависимости от вашего аккаунта сервис открывает вам определенное количество групп. Вы можете входить в группу, и если вы не являетесь ее участником, подписываться, чтобы публиковать объявления на, в этих группах. То есть, чем больше у вас групп, тем, естественно, лучше. Если групп у вас много, и они у вас по разным тематикам, здесь даже есть такой раздел, как сортировка групп. То есть, вы их можете отсортировать, то есть, создать какую-то папочку, например, создать папку там «Здоровье», и группы, которые связаны со здоровьем, поместить в эту папочку, то есть открыть список всех групп и, например, группы со здоровьем переместить в здоровье, а группы по бизнесу поместить по бизнесу, ну, для того, чтобы публиковать тематические объявления в тематических группах, чтобы вас, скажем так, меньше банили и не выкидывали из этих групп. После того, когда вы настроили свои группы, а еще раз повторюсь, это занимает больше всего времени, можно переходить к публикации объявлений, то есть нажимаем ⁇ Публиковать объявление ⁇ Опять же, вводим здесь ваши ID и ключи, они сохраняются, они будут заполняться автоматически. Сразу хочу сказать, для умных и продвинутых, пожалуйста, не пытайтесь через этот сервис постить в несколько разных аккаунтов. То есть вы можете для каждого аккаунта создать свои приложения да, и вот сюда вбивать ключи и айди Вот это не прокатит по одной простой причине, что сервис запомнит группы, которые вы сформировали для первого аккаунта, будет публиковать только в них. Еще раз повторюсь, самое длительное, самое сложное это вот настройка именно групп. Так, нажимаем Соединиться. Все, соединились. У меня в этом аккаунте порядка 100 групп. Я их могу спокойненько сейчас все выбрать. Вот так, то есть буду публиковать во все группы. Можете какие-то группы поудалять, если они уже мертвые, если вы знаете, что в них не идет публикация. А вот у меня уже создано объявление. Вот мое объявление, которое я создал. Я его могу просто пометить галочкой и нажать публикацию. Как я уже говорил, сервис позволяет вам и зарабатывать деньги. То есть вы можете в свои группы за деньги, а вот цена публикации, размещать чужие рекламные объявления. То есть вы выбираете какое-нибудь объявление, которое подороже стоит и относится к тематике ваших групп. Вот, нажимаете «Старт». И пошел процесс публикации уже чужого объявления в вашей группе. Естественно, за это вы будете зарабатывать деньги, и они будут пополняться на ваш баланс. Но лучше всего, естественно, публиковать свои объявления. Поэтому в разделе публикация на Facebook вы открываете первый раздел, это объявление, и создаете свое объявление, которое вы хотите публиковать. Придумывайте название своего объявления. Это для вас. Пишите его описание. Придумывайте теги. То есть, если люди будут пользоваться поиском, чтобы находились ваши объявления, теги разделяйте запятыми. Тогда они появляются именно как тег. Самый важный момент. Вставляете ссылку на ваш домен. Вставляете ссылочку. HTTP, естественно, удаляете, потому что они уже есть. И заполняете еще два важных поля. Это... Номинование для URL. И описание. Оно должно быть другим, чем описание для вашего объявления. Все, нажимаете на кнопочку сохранить изменения. То есть ваше объявление создано. В разделе объявления вы можете посмотреть список ваших объявлений, которые вы создавали рекламных когда они публиковались вот у меня два объявления вы их можете удалять если они вам не нужны и вы их можете редактировать вот мое объявление которое я раскидываю все это доступно в разделе объявления список объявлений Значит, когда объявление ваше готово и вы хотите его раскидывать вы переходите в раздел Facebook, выбираете публиковать объявление, опять же подключаетесь через приложение к своему аккаунту, выбираете нужное количество вам групп, я вот ставлю 100, сразу их все выделяю, отмечаю свое объявление, именно свое, и перехожу к публикации. Если вы отмечаете два объявления, например, свое и какое-то, за которое вам будут платить деньги, то сервис работает как он первое объявление размещает по всем 100 группам и затем на втором круге размещает второе объявление, опять же, по всем 100 группам. Чтобы процесс шел побыстрее, отмечу несколько групп, например, вот 4 группы и нажму старт. Пошло время, вот, сервис использует задержки, опять же, для того, чтобы вас меньше банили, не банили ваши аккаунты, не банили ваши объявления. Значит, вы не должны закрывать эту страничку, потому что, если вы обратите внимание, Facebook онлайн, то есть в режиме онлайн, то есть нельзя закрывать этот браузер. Вы можете перекрутиться в какой-то другой, вот. но главное, чтобы страничка, на которой работает Рассылка объявлений у вас не была закрыта. Итак, я выбрал всего лишь четыре группы для того, чтобы показать, как работает постинг. Если бы объявление по каким-то причинам не могло быть размещено в группе, оно было бы выделено в этом списочке красным цветом. Вы можете щелкнуть на ссылочку группы и вы увидите, как ваше объявление выглядит на странице группы. Абсолютно несложный сервис, который позволяет вам после настройки групп легко и просто размещать свои объявления и даже зарабатывать, размещая чужие. Точно так же, если у вас есть деньги на балансе, вы можете сами не постить, особенно если у вас крайне мало групп в аккаунте, вы их не настроили. Вы можете создавать рекламные кампании. Вот Здесь у вас список ваших кампаний которые вы уже создали, да, вот я создавал две рекламные кампании, вот одну я приостановил, а вторая у меня сейчас работает, и вот, посмотрите, в первая у меня была размещена в тысячу групп, цена была вообще копеечная, там за 00000 000 центов я, мне размещали мое объявление, а сейчас я немножко увеличил цену, потому что за эти деньги уже не размещали. Видимо, много рекламных кампаний. Но и все равно вот почти в 600 групп мне пораскидали. Для того, чтобы создать рекламное объявление, для этого вам необходимо выбрать рекламные кампании. Значит, нажать «Создать кампанию». Здесь вы вводите название вашей кампании. «Всем привет» вот здесь просто вставляете это название компании нигде в группах не будет отображаться, будут видеть только вы и люди, которые захотят вашу компанию рекламировать. Вот здесь выставляете адрес сайта, опять же без HTTP, потому что он уже есть. Устанавливаете цену, лимиты. Тут возникнет вопрос, откуда будет браться текст для этой рекламной кампании если вы вставляете только ссылку на ваш домен и все. Название, еще раз повторюсь, в группе не будет отображаться. Вся информация будет выдергиваться из описания вашего сайта. вот Если вы создавали страничку в конструкторе, вы знаете, там есть такой раздел SEO-оптимизация. И там требуется написать название сайта, краткое описание. вот Вся вот эта информация как раз и будет выдергиваться сервисом из характеристик вашего сайта. Поэтому, пожалуйста, если будете размещать через PostingBlue, помните об этом и сразу же внесите нужные коррективы в описание вашего сайта. Все. Ставим какую-то цену. Вот так, например, 06 поставлю. Если лимиты не нужны, нажимаем «Сохранить». Рекламное объявление готово. Вот сразу попадаете в список ваших рекламных объявлений и ваши работающие либо остановленные рекламные объявления но я его сейчас просто напросто удалю, чтобы она мне тут не мешалось. И все. вот такой вот неплохой сервис вот единственная говорю, проблема это настройка групп если у вас возникнут какие то вопросы по работе сервиса вот здесь вот внизу есть служба поддержки видите я с ними тут постоянно переписываюсь задаю им какие то вопросы вот именно сейчас идет разговор о группах в аккаунте Потому что когда я им пользовался этим сервисом, была одна политика, сейчас она немножко другая. То есть вы всегда можете писать в техподдержку, вам всегда будут отвечать. Используйте сервис Posting Blue и гоните трафик из групп Фейсбука легко и просто. Ну а если у вас есть деньги, создавайте рекламные кампании, пусть другие размещают ваши рекламные объявления в своих группах. Всем удачи! Будут вопросы. Задавайте их на вебинарах обратной связи, которые проходят каждый четверг в 20 часов с сайта Игорь36 с его вебинарной странички. Всегда рад видеть вас на своих вебинарах. До свидания.